Всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. Это видео у нас будет посвящено автомобильной радиостанции Megajet MJ555 с литерой К. Коробка от радиостанции выглядит следующим образом. В комплектации с простой Мегаджет MJ555 различий нет никаких. Видоизменен лишь внешний вид тангенты. Регулировка громкости и шумоподавитель выведены на отдельный многофункциональный регулятор. Дисплей стал несколько шире. Также изменено расположение кнопок, что делает более удобным управление радиостанцией, в отличие от предыдущей модели. У мегаджетов, скажем так, пятой серии до 2015 года, на кабеле питания находился фильтр. Сейчас же на трех пятерках и на трех пятерках к версии его перенесли внутрь радиостанции вот этот трансформатор работает как фильтр сам блок в принципе не изменился внешне и может работать как со старой тангентой так и с новой тут по-прежнему разъем же 45 сзади у нас небольшой радиатор для охлаждения выходного транзистора разъем под антенну разъем под питание и разъем под внешний громкоговоритель. Как я уже говорил, тангента претерпела значительные внешние изменения. Во-первых, она стала чуть больше, так как увеличился дисплей. Теперь не надо приглядываться, чтобы разобрать мелкие символы. Кнопки переключения каналов, находившиеся у старой версии, сверху, теперь заменяет регулятор с функцией нажатия. Теперь давайте коротко пробежимся по функционалу. Для включения нам необходимо зажать этот регулятор. Загорается дисплей. Также однократное нажатие отвечает за переключение каналов. Если мы нажимаем второй раз, то у нас включается регулировка порогового шумоподавителя. Если без нажатия будем крутить регулятор, у нас регулируется громкость. Черная клавиша имеет две функции. Это при удержании переключения модуляции с АЭМа на ФМ и... Однократное нажатие включает дополнительные функции других кнопок. Также под дисплеем находится кнопка, отвечающая за переключение сеток. Центральная сетка здесь у нас С, напоминаю. И при удержании, переключение нолей и пятерок. Изначально в этой рации был заявлен мультистандарт, то есть выбор региона работы Польша, Германия, Великобритания, Россия. Но сейчас эта функция отсутствует. Хотя на ли и пятерки переключаются и без мультистандарта. Третья функция у этой клавиши это назначение приоритетного канала. Работает через F. Вот у нас загорелась индикация. Это означает, что при сканировании этот канал у нас будет являться приоритетным. Средняя клавиша ASQ. Включает автоматический шумоподавитель. И также отвечает за CTSS коды. То есть, если мы зажмем, у нас отобразится индикация буква Т. Это значит, что коды работают только на передачу. Если зажмем еще раз. Следующая индикация обозначает, что коды будут работать на прием и на передачу. Коды меняются через F. То есть нажимаем F среднюю, они заморгали, и мы можем выбрать до 38 различных CTSS кодов. Но для обычной работы не в колонне, так скажем, это лучше выключить. И две последние клавиши у нас остались. Как и в предыдущих версиях, правая отвечает за DX. То есть за прием ближних и дальних респондентов при активации DX у нас чувствительность приемника открывается до максимума и эта же клавиша отвечает у нас за каналы памяти левая кнопка включает сканирование каналов ОС означает сканирование по всей сетке и GS это сканирование каналов которые запрограммированы в ячейке памяти. Также, если мы будем удерживать эту клавишу, то шумодавы у нас отключатся. Блокировка клавиатуры происходит путем нажатия F и клавиш передач. Вот появился ключик. Это значит клавиатура заблокирована. Кроме передач. Разблокировка таким же образом. F. И передача. Разблокирована. Вход в дополнительное меню осуществляется путем зажатия клавиши DX и включения радиостанции. Ну, так же, как и у Мегаджета 555, здесь несколько пунктов. Это подсветка, зеленый цвет у нас, отключение, такой оранжевый и красный. Переключение пунктов происходит путем нажатия клавиши F. Это звук клавиш у нас. Roger бип сигнал окончания передач. Ограничение времени на передачу. И пятый пункт задает паузу после потери сигнала при сканировании. То есть в данном случае 5 секунд. Чтобы вернуться в рабочий режим, достаточно нажать клавишу 9 Drop Shift. Все, радиостанция у нас включилась. В итоге можно сказать, что в принципе из-за смены тангенты радиостанция ничего существенного не потеряла. Но и ничего существенного не приобрела. Изменилась лишь эргономика самой тангенты.